пятерочка за качество видео у меня тут а, я вроде бы была готова выйти в эфир и тут бах вырубилось а, все на свете а, что-то компьютер начал тупить а, так так так <coughs> а, так жду от вас обратной связи а, первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья а, просто хорошая циферка за наш сегодняшний вечер за наш за наше позитивное настроение которое надеюсь будет с нами присутствовать тем более сегодня тема наконец-то не такая неприятная да мы не будем никого выводить на чистую воду по крайней мере тот человек которого я разбираю я вам сразу забегая вперед скажу что ну там ничего такого криминального кроме того что ну, знаете люди которые очень принципиально и стараются говорить всегда только правду их ну как правило довольно легко выводить ну и через них узнавать о других людях а, да вот вижу вижу вижу везде пошла обратная связь и хорошая циферка нависала ангел сандра замечательно здорово нравится кудрявцева она мне кажется она всем нравится потому что человек она очень принципиальный а человек это очень добрый и а человек который ну всегда говорит правду вот все, ну я сколько вообще ну, не особо ей интересовалась когда-то но всегда когда натыкалась на ее высказывание но ну, когда встречала ее высказывание где-нибудь в сети они все были довольны справедливые правильные да вот и мне казалось что вот прям ну, человек думающий только мог такое сказать но в общем то а так вот да я у нее на передаче снималась но но ну, это так шапошное знакомство в принципе она и профессионал хороший и ну и как человек ну, это чувствуется что хороший человек да но тем не менее нам же надо разобраться да надо разобраться где она и в чем слукавила а слукавить ей конечно же пришлось потому что знаете свои тайны она открывает Спокойно, да, она не комплексует по этому поводу. А вот насчет чужих тут получается, что она оказывается между двух огней и теряется. но ну, давайте не будем тянуть кота за хвост, а тем более, у нас все очень хорошо а со звуком. Пролезть его будет разбор, спрашивает Жаночка жанночка я завтра не смогу если только на следующей неделе ну, я как-то планировала к первому марта до да, выйти с листьевым но завтра я выступаю в белых облаках кстати если кто-то хочет меня увидеть а, и подписать например книгу то пожалуйста приходите завтра в белые облака там я буду выступать а, но если получится то да я проведу разбор по листьев у меня там есть несколько моментов которые я бы хотела осветить. Ну, давайте все-таки вернемся к нашим фрагментам. Значит, сейчас я себя уберу, чтобы не занимать много места. Сегодня у нас героиня Лера Кудрявцева. И давайте поаплодируем Лерочку в студию. Итак, первый фрагмент. Сейчас так. Ты знаешь, мне кажется, силиконовый бум, он уже закончился. Я под этот бум, конечно же, тоже попала. Я тоже ходила вот с этими сиськами, я смотрела на свои платья, вот шары. Uh -huh. И раньше мне это безумно нравилось. Мне казалось, боже, как это вообще сексуально но а, это такая небольшая разминочка вообще а, конечно же ее подсознание говорит о том что ей это не особо нравилось ну поняли да качает головой но вы у меня уже стрелянные воробьи вы тоже все хорошо понимаете давайте мне плюсики в чатик поставьте если все нормально было со звуком и с видео а, в этом фрагменте это так, такая разминочная у нас а, а, маленькая такая часть а, как раз чтобы я видела что все хорошо у нас со связью с видео со звуком потому что мои выступления всегда состоят из двух частей это я и мои видеофрагменты а, да насчет это она говорила насчет своих имплантов кстати про которые она много в интервью говорила и говорила с жаром говорила но ну, как человек переживший это и здесь она действительно говорила чистейшую правду она столкнулась с этим она изучила этот вопрос и если вам интересно насчет имплантов а вот пожалуйста рекомендую посмотреть это ее интервью, где она все рассказывает, а вообще в принципе она и у себя там в блоге, наверное, все пишет. Но если вам эта тема интересна, то пожалуйста, welcome Клэри Кудрявцевой. А, значит, я рада, что у нас все хорошо, а ей не поверила, особенно по поводу Лазарева. Не состыковочка там была, Оленька, вы прям в воду смотрите. Сейчас мы подойдем к Лазареву. А, да, ну давайте, ну до Лазарева еще один там был. Человек затронут. И а, обратите внимание, а, ну э, вот по поводу а, Андрея Разина. А, там я залезла еще дальше в интернет, конечно же, посмотрела, что там за конфликт, поняла, в чем он состоит, и посмотрите, как реагирует Лера на этот конфликт и вообще на Андрея Разина. Я бы тебе так много могла рассказать, но без камеры. Про этого человека. Хотя я его реально видела несколько раз в своей жизни. Вот несколько раз в своей жизни. Почему льется говно? Ну потому что я популярная. Вот и все. Когда я была не популярная, чушь, он говна-то на меня не лил. Суд на него будешь подавать за оскорбление или, или нет? Потому Но что вот. их уже я сама вот насчитала. Я, я просто в шоке. Я смотрю, человек просто говорит, говорит, говорит: ты ничего не отвечаешь. Но можно же заткнуть рот. Или он, у него есть какие-то контраргументы или что-то а там. Я понимаю, в чем дело. Я тебе объясню, Алена. Вот оно мне надо оправдываться. Ну вот uh -huh. перед кем? Вот перед говном оправдываться мне самой как-то, ну. ну узнаете эмоцию отвращения, когда она говорит про говно и, ну, ну действительно вот получается, что а, фекалии у нас на первом месте стоят по тому, а, по эмоции брезгливости, да? А если вы были на моих бесплатных занятиях по физиогномике, вы наверняка помните по поводу эмоции. А, а, отвращение вот кстати татьяна написала отвращение и презрение вот здесь как раз а, стоит а, отметить как раз смотрите презрение это эмоция сравнения это те кто у меня уже учатся те знают да а презрение это немножечко ну во первых она более новая эмоция она самая новая эмоция раньше вообще считалось что 6 базовых эмоций но потом когда люди стали классово разделяться и друг с другом сравниваться появилась эмоция презрения так вот здесь же все все таки у нас преобладает эмоция отвращения именно прям ну именно отвращение отвращение это самая базовая эмоция самая вот знаете если отвращение мы испытываем к фекалиям да то презрение мы испытываем к людям равным себе да ну где-то если мы их обскакали да где-то мы их опередили да в какой-то сфере неважно там в деньгах каких-то ну не знаю место мы заняли да, то мы на этих людей смотрим уже но ну, они изначально можно сказать были равными да но если мы их чуть-чуть а, обошли то мы к ним относимся уже немножечко с презрением понимаете в чем фишка а здесь получается что она на разина смотрит с отвращением то есть он для нее вообще как таракан как вот знаете такое что то но она в общем то и проговаривает это она э, ну, знаете с одной стороны, вообще сложно читать людей, которые говорят постоянно правду. Вот это прям жесть какая-то. Я смотрю, я, ну вот, я интервью смотрела, и мне не за что было зацепиться долгое время, пока мы не подошли к той теме, которая, ну там, а, очень интересно сыграла ведущая Алена. Я не знаю, это ее не профессионализм или это она специально так подвела, но очень интересно было сделано это. И давайте подойдем к самому интересному. А, какое счастье вновь видеть эту девушку. Какое счастье, Сережа, вновь видеть тебя. А да, дорогие мои, давайте десяточки мне поставьте и мы подошли к самому интересному ради чего мы сегодня собрались. Итак, а на самом деле, что же было с Сергеем Лазаревым? Я так понимаю, что все передовое человечество интересуется этим вопросом и давайте мы с вами в этом разберемся. Итак, десяточки мне в студию а, так я не поняла вконтакте Facebook, вы что все разошлись плюшки есть или что давайте мне десяточки все а, все кто сейчас находится а, в кабинете все десяточки чтоб я видела что вы со мной а, да если кто-то смо смотреть будет в записи пожалуйста не нервничайте за то что я трачу на это время но мне очень интересно ваши десяточки Какой да. вопрос про Сергея лазарева очень много, да, разговоров, там каких-то комментариев про этот ваш, значит, тим-тандем, тан который часто называют пиар-романом для прикрытия. Но я знаю, мне рассказывали люди, что это были реальные отношения, что вы реально любили друг друга, что ты пыталась построить с ним что-то наподобие семьи и пыталась. Вот, кстати, здесь оговорочку. Обратите внимание, вот на эту оговорочку. Ты пыталась построить с ним что-то наподобие семьи вы понимаете она сразу боится назвать все вот знаете когда э, девушка и мужчина строят отношения то э, ведущий было бы уместнее сказать э, ты пыталась построить с ним отношения да не оговариваясь вот это вот что-то наподобие семьи да вот так вот как то так но ну, ты только не подумай неправильно но что-то наподобие а может быть и не наподобие ну вот это вот э, под э, вы с вы так подошла к ней а для чего а потому что на самом деле она отлично понимает что вот этот вопрос очень и очень скользкий а, и смотрите вот она это говорит а лера сидит и ее не поправляет ну ладно бог с ним идем дальше теми силами пресечь все эти разговоры о его ориентации <связь> о его ну ты понимаешь о чем <связь> я да. говорю ну да, она понимает, о чем она говорит, да, и промолчала, да. То есть идет молчание а, хотя лера в общем-то не, не из робкого десятка да и если бы вот ей сейчас сказали ну вот про тебя ходят слухи что ты там нетрадиционной ориентации то Лера бы наверняка вставила словечко или хотя бы засмеял ну как-то вот отреагировала здесь же так ровно ну ладно хорошо будем э, относиться к этому как будто она слушает вопрос да ну как бы вот это мы пропустим мимо ушей идем дальше дальше что у нас происходит? Следующий фрагмент. Почему не получилось? Почему? Потому что я влюбилась. Ну вот смотрите, потому что я влюбилась и замерла. А вообще вот это очень сильно настораживает. Почему? Потому что, а, но если бы вот представьте, живут вместе два человека, да, они хотят пожениться, у них любовь. А, даже если любовь была с ее стороны только как она говорит да с ее стороны была любовь предположим то а, смотрите так просто вот сказать я влюбилась да и все и там отрезалась сразу все отрезалась как так бы так не бывает особенно у нас у женщин так не бывает мы без эмоций это никогда не говорим Ну да хорошо Алера лера очень человек сдержанный да а, но соответственно но тем не менее при всей ее сдержанности, как она говорила про импланты с эмоциями, как она говорила там про сексуальность с эмоциями, про Андрея Разина она говорила с эмоциями. Дальше она будет говорить еще и про домашнее насилие, и про отношения с новым партнером, да, и про свою дочь. Она все говорит с эмоциями. Здесь же эмоций ноль все отрезала почему отрезала потому что наверное эту тему не хочется открывать правильно дальше а, бред а, я влюбилась а, перчатки потеряла как будто да как то вот так вот ну не состыковочка да ну хорошо пускай она не хочет впускать в свое личное пространство да но в свое личное пространство как показала она по всему интервью она очень легко впускает и у нее высочайший уровень иронии она там такие вещи говорит что просто вы знаете не любая женщина это сможет произнести а тут бах и все значит это касается не только ее вот почему вот причина того что она не проговаривает она не включает эмоции она так бах и закрыла вот эту тему все и надеется ее не проговаривать идем дальше в другого в другого человека и как-то ты замолчала и без Лазарев со мной не разговаривал, кстати, очень долгое время из-за этого. Но вы продолжали, что ли, играть в пару? Ну, во-первых, не играть ну наконец-то она поправила ведущую да вот первый выпад ведущий прошел так раз и в ворота прям а второй выпад конечно же лера человек очень умный человек в журналистике очень опытный и вообще странно как она пропустила вот первый вот этот выпад про ты пыталась построить что-то наподобие семьи это было конкретно знаете вот либо непрофессионализм ведущий либо специальный такой вот наезд на ее территорию ну Ладно, это пропустила, но здесь уже она так раз поправила. Рамочки поставила. но ну, молодец, браво, дальше. Начнем с того. Не, ну я была влюблена в это правда вот здесь возможно да она была влюблена в лазарева смотрите включились эмоции да я была влюблена в лазарева но это же не не говорит о том что там все было взаимно да например вот она она проговаривает свою сторону и специально не трогает другую сторону почему она этого не делает если отношения были реально и он там допустим вот все что о нем говорят это неправда да она бы сейчас как-то включила и его эмоции про то, как больно им было расставаться, да. Но здесь бы даже если бы она это не проговорила, это было бы по ней видно. А здесь она просто раз и захлопнулась. Я влюбилась в другого человека. Я Сергей на меня там обижался дол долго. Кстати, да, я была влюблена не в Сергея, а в Лазарева, да, вот такие вот. Ну как-то вот немножечко тоже режет слух, что она его по фамилии называет. ну ладно, это довольно фамильярно, может быть, в каких-то кругах. Идем дальше. У нас были отношения, я и, и вместе и там и там и отдыхать везде все. Я почему? Ну как почему? Ну, во-первых, Сережа женат на своей работе. А вот здесь вот я просмотрела вы знаете сейчас вот он к ней пришел на передачу секрет на миллион кстати так, такой дурацкий секрет на миллион вообще ну знаете вся страна ожидала от него другого секрета на миллион а он тут бах и дочь показал ой ты ж боже мой Ну прям вот знаете такая за, за это за счет программы секрет на миллион показал пропиарил своего ребенка да но ладно бог с ним и вот в этой передаче где я смотрела он рассказывает про то что он старается как можно больше времени уделять своим детям он там приезжает к раньше он там им читает книжки он много чего делает но вот как-то не состыкуется понимаете с одной стороны он да он когда сейчас у него дети он не женат уже на своей работе да а здесь смотрите какая отговорочка классно он женат на своей работе но по сути ну о чем это говорит о том что он не был с ней все это время просто она другими словами это назвала а, понимаете вот действительно вот то что проговаривают скорее всего вот меня даже если вот до этого интервью да я слышала слухи да я но я как-то старалась им не верить честно скажу но сейчас вот после того как упорно она находит оправдание а, и ну вот как она отвечает да она а, вот эту тему старается не трогать то как она ее старается не трогать это говорит о том как раз что вот эти слухи они верны я не знаю я сейчас конечно боюсь как-то подставить кого-то тоже но но простите но вот, вот ну, не надо было наверное ей надо перед интервью было запретить просто задавать этот вопрос потому что честный человек он по-любому а, вот эту правду выскажет даже своим молчанием даже умолчание это тоже показания это тоже а вот по умолчанию можно сделать выводы да то как человек до этого говорил потом как он во время этого вопроса стал себя вести да какие эмоции пошли а здесь эмоции выключились и пошли вот какие-то такие вбросы но не соответствующие действительности да что он женат на своей работе ну не вовсе не не женат он на своей работе а я хотела семью и детей я влюбилась. Да, да, да. Она она действительно хотела семью и детей, но он не на работе был женат, он просто был, ну как бы не с ней. А ты никогда не думала о детях от него? Думали? И а мы вы об этом даже разговаривали В итоге об этом. все равно хотел... Мы Дети. об этом разговаривали, мы об этом думали, но не сложилось мне кажется уже столько времени прошло что... в смысле это до сих пор самый популярный вопрос перри кудрявцев смотрите как она хочет уйти от этого ответа потому... почему потому что этот секрет не ее понимаете про свои секреты она легко и свободно рассказывает у нее нет зажатости никаких а вот как только коснулись секрета сергея лазарева она тут же захлопнулась и тут же поста. ну вот видите как она всякие уловки предпринимает для того чтобы не сказать не сказать лишнее не сказать ни свою тайну понимаете это вот а, это тактичность это а, она из вежливости это делает да она не хочет подставить человека к которому хорошо относится но при всем при этом к сожалению вот то что мы с вами предполагаем это скорее всего правда что было на самом деле с Лазаревым и куча комментариев Пиар, пиар, прикрытие, борода, знаешь, такое борода? Конечно, знаю. Ну вот. Прикрытие Киева. Ну, да. ну вот, понимаешь, и он в эту историю влез. Это я, я, я, то знаю, мне рассказывали, что там реально были отношения у вас, что у вас там была любовь все. Но со стороны ты это выглядело, знаешь? Знаешь, как? чем я не люблю интервью? Да. Нужно оправдываться, что ты не осел. Я ненавижу, я очень. Пошла в оборону, молодец, умничка. Я очень люблю сидеть на твоем месте, вот журналиста и задавать вопросы. А ты же понимаешь, да, что интервью это, это ты постоянно должен оправдываться, что ты не проститутка, что ты не борода, Зато это такая что трибуна, ты значит российский а у тебя там те пятый десятый и ты сидишь и вот оправдываешься. Я за это. Давай о высоком поговорим. Подожди видите как она красиво пошла в, в наступление до да, лучшая оборона нападения и а, при этом перевела разговор на другую тему все-таки но потому что эта тема для нее не очень приятная. А, да а, не знаю какие там были договоренности между ними возможно она действительно была влюблена в него возможно она надеялась что что-то у них получится но в итоге жизнь показала другое и поэтому они расстались они а потому что там она аля нет она конечно же встретила другого слава богу она конечно же сейчас счастлива также как надеюсь что счастлив и он но вот что касается вот этой версии вот которую она проговаривает она не подтверждается ничем и а, вот ее попытка побыстрее уйти с этого минного поля где а, секреты не ее и она не имеет права их выдавать а, она, она конечно же ну, с головой но ну, можно сказать прокололась а, да включает презумпцию невиновности да ну в общем конечно же мне очень неловко от того что я как бы вклинилась вот в этот скажем вот в этот секрет но что сделать из песни слов не выбросишь и при этом мы все продолжаем любить леру кудрявцеву естественно и ну вот вот так вот она к сожалению знаете как э, э, готовы ли мы знать правду вот э, вот она правда к сожалению вот так вот а, значит идем дальше следующий фрагмент понимаешь 16 лет разница а, понятное дело что когда тебя говорят вот старуха старушка он тебя бросит и за молодой ну ты слушаешь на ну, это смотришь но ну, это читаешь все сначала что-то как тебе а, сначала меня это как-то ну думаю неприятно потом наплевать. Бесило. Ну, не бесило, но как-то, знаешь, все равно задевает такое mm -hmm. женское Конечно. самолюбие. Потом плевать, а потом уже с юмором. Да, я буду говорить то, что вы хотите слушать. Да, он переспал со старушкой, он захотел переспать со старушкой, а я с молодым. Но так вот получилось, что с первых дней закружились и стали жить вместе, и вот что-то нам понравилось. говоришь про это честно. Вот смотрите, я этот фрагмент поставила для того чтобы мы все увидели как честно и как она открыта вообще говорит о том что касается лично ее понимаете вот она вообще человек очень открытый очень честный и э, вот э, как бы э, какие-то моменты да она спокойно абсолютно проговаривает с эмоциями с юмором ну то есть она спокойно абсолютно вот здесь она видите и поза открытая вот кто мне в чате написал когда отвечала про лазарева поза была закрытая но ну, то есть вот все э, признаки того что но ну, не трогайте эту тему пожалуйста да я я лучше вам расскажу все что вы скажете но только не трогайте вот эту тему ну э, и это как раз является доказательством а, да значит и еще один фрагментик по поводу домашнего насилия это к тому что э, но ну, здесь у меня нет оснований ей не верить это действительно и вообще в принципе по всему интервью у меня не было оснований ей в чем-то не, не доверять потому что вот действительно она настолько открыта настолько ну искренне обо всем говорит что просто иногда аж как-то неловко становится за ее вот это вот от, открытость да но я понимаю отлично что это мои какие-то комплексы мои какие-то рамки до да, включаются и вот она она же в этом плане вообще вот прям одно удовольствие очень жаль что она так редко дает интервью но давайте вот по поводу насилия посмотрим еще один фрагмент. Так, сейчас я вот, вот этот. Это было так чудовищно. И я абсолютно за закон о домашней... Это нужно карать. Это mm -hmm. надо просто, я не знаю, блядь, кастрировать просто этих мужиков, которые издеваются над женщинами. Я всегда была за женщин. Всегда. И буду а, всегда за бедных женщин, у которых нету прав да но вот мне в чате написали давайте уже плюсики с десяточками ставить да давайте десяточек мне наставим в чатик пока я буду говорить но а действительно все вот что в интервью я видела да все это действительно правда и как-то ее сегодня разносить как я уже предупредила мы не будем потому что тут не за что тут реально очень хороший человек реально очень светлый позитивный самоироничный экономический um, а uh добрый ну то есть э, в принципе вот но ну, никаких претензий у меня к лере нет как ни странно вообще знаете как э, аж э -э -э -э, моя шапокляк внутри меня сидит и начинает возмущаться да ну прям ну хоть какую-нибудь гадость скажи но ну, не за что гадости говорить поэтому не буду говорить гадости про леру кудрявцеву да ну какие выводы я сделала а, ну то что лера меня полностью покорила это э, я уже говорила Неоднократно сегодня. А дальше с разиным похоже, будет продолжение. А не знаю, с ней ли, или с Юрием Шатуновым, но там, похоже, замес очень серьезно идет. Они начинают делить песни. Но это вот про она про Разина упомянула. Я стала дальше копать, и там довольно интересная тема вырисовывается. Но ее сегодня трогать не будем, но запасайтесь попкорном, дорогие друзья. А будет, наверное, жаль а дальше а то что она усиленно пытается скрыть правду про лазарева и это как раз меня к сожалению убедило в том что но ну, он действительно не нетрадиционной ориентации но я конечно все равно продолжаю его как певца любить и уважать но но вот из песни слов не выбросишь в принципе ну вот вот так вот а дальше я поняла что лера но ну, просто врать не умеет как любой честный человек нет она конечно же очень артистична. и если она поставит цель то она она наверное не, не не умеет она не любит врать она не врет принципиально вот вот это вот наверное не так я выразилась а, и а, она действительно пережила домашнее насилие это правда а, ну в общем вот такие вот видео видео а, разин и Слещенко поругался. Ну, да, похоже, будет замес, так что, дорогие мои, подписываемся на канал. А, в общем, ждем. Если будет интересное что-то, будем разбирать. скандальчики мы любим, правда? А, поэтому, ну что, подписывайтесь, ставьте колокольчики. А я в ближайшее время еще с какой-нибудь темой обязательно выйду. Да, если и, ну вообще в принципе, не забудьте по ставить лайк под этим видео и э, напишите комментарий да вот что вы считаете может быть вы что-то заметили чего я не заметила особенно мои ученики если вы посмотрели это интервью то э, пожалуйста мне тоже там под, может быть подскажите в комментарии да что э, что вы увидели может быть я не до конца досмотрела в следующий раз буду внимательней да э, так шоу-бизнес у нас и во всем мире это помойка та еще но ну, да ладно помойка там так интересно слушай я, я сейчас просто в восторге тут у нас поле не паханое поэтому присоединяйтесь к нам будем выводить всех на чистую воду а я с вами прощаюсь всем хорошего вечера любви чего вам еще ну, хорошего настроения и всего всего самого лучшего пока пока люблю вас